Привет, Немиркины! Вы ненавидите возвращаться домой? Семья должна ощущаться как убежище, место, где вы чувствуете себя любимым и в безопасности. Для некоторых счастливчиков это может быть именно так. Однако для других семейный очаг может быть всем, но не убежищем. А поскольку вы проводите большую часть своего времени со своей семьей, вы, возможно, привыкли к такой обстановке. Из-за этого вы можете жить в токсичной семье, даже не подозревая об этом. Возможно, что-то кажется неправильным, но вы так привыкли жить в токсичной среде, что вам и в голову не приходит, что в других семьях все гораздо лучше. По этой причине вот пять различий между здоровой и токсичной семейной динамикой. Первое – общение. Способны ли вы донести свои потребности и мнения? В здоровой семье вы не боитесь сказать то, что у вас на уме и с удовольствием слушаете членов вашей семьи. Если вас что-то беспокоит, вы знаете, что они всегда рядом. Чтобы помочь вам во всем, что вам нужно, но если ваша семья токсична, все может быть немного иначе. Ваши мнения и чувства могут быть признаны недействительными. Вы не можете даже думать о том, чтобы поговорить с семьей о своих проблемах, потому что они либо проигнорируют вас или превратят разговор в крик. В конце концов, вы можете научиться игнорировать их и не поднимать вопрос о своих проблемах, поскольку отсутствие общения лучше, чем быть униженным или испытывать отторгающие чувства. Второе – уважение. Важно ли уважение в вашей семье? В здоровых семьях быть уважаемым и уважать людей вокруг вас – это важная идея, которую часто прививается с самого раннего возраста. Родители, которые заботятся о своих детях, знают, что они не являются их приоритетом. Они – маленькие люди со своим собственным умом. Они знают, что их дети нуждаются в одобрении и уважении, чтобы вырасти в здоровых и функциональных взрослых. Когда детям демонстрируют уважение, они учатся также проявлять его к своим родителям, другим людям, а также к самим себе. К сожалению, некоторые семьи не считают уважение как важную вещь. Иногда они могут думать, что это односторонний жест, когда родители требуют уважения от своих детей, но не проявляют его в ответ. Дети в таких семьях-семьях могут быть научены не разговаривать в ответ, ничего не требовать, а просто слушать и делать то, что им говорят. Часто без каких-либо объяснений. Это может иметь негативный эффект, когда они начинают делать что-то в страхе наказания вместо доброты. В долгосрочной перспективе они могут даже начать обижаться на своих родителей. Номер три Критика. Здоровая. Когда вы заботитесь о ком-то, ты хочешь быть честным с ним, даже если правда не не всегда самая красивая. Здоровые семьи знают это. И поэтому не боятся давать конструктивную критику членов своей семьи. Когда они критикуют, они делают это мягко подчеркивая хорошее и давая советы по поводу плохого. В конечном счете, они просто хотят, чтобы их близкие быть лучшей версией себя, и они хотят помочь им на этом пути. Токсичная. В токсичной семье критика часто используется как оружие для нападок и принижения других членов семьи. Она резкая, чрезмерная и крайне обидная. В таких семьях вы можете услышать такие комментарии, как «ты ничего не можешь делать правильно, просто посмотри на себя», «ты глупый». Что вы знаете? В такой ситуации вы не можете расти как личность, и это может негативно сказаться на вашем чувстве самоуважения и самооценки. Номер 4. Уединение. Здоровье. Уважают ли они ваше время и ваше пространство? Личное пространство – это важный аспект жизни ребенка. Оно помогает им развиваться в сильную, сознательную личность. Поэтому родители в здоровых семьях будут помнить об этом. Это означает стучаться в дверь своего ребенка, прежде чем войти. Не подслушивать разговоры и никогда не рыться в их вещах. Если есть причина, когда частная жизнь, действительно необходимо вторгнуться в частную жизнь, они обязательно объясняют, почему это должно произойти, и извиняются за это. Токсичность – с другой стороны, токсичные родители не будут думать дважды, когда дело доходит до вторжения в личную жизнь своих детей. Они могут задавать слишком много вопросов и слишком вмешиваться. Например, они могут читать дневник своих детей, потребовать порыться в их телефоне или найти предлог, чтобы остаться в комнате своего ребенка, когда к ним приходят друзья. Если ребенок пытается быть напористым и попросить, чтобы его уважать свои границы, они могут просто поспорить с ними или сделать вид, что так и надо. И номер пять – привязанность. Здоровье. Является ли обычным для вашей семьи проявлять привязанность? Возможно, поцелуй в щеку, долгое объятие или даже просто доброе слово. В здоровой семье члены семьи любят друг друга и не боятся показать это. Что бы ни случилось, вы знаете, что вас любят, и вы всегда будете стараться, чтобы что другие тоже знают, что вы их любите. Хотя прямо сказать «я люблю тебя» для некоторых семей это может быть неприемлемо. Маленькие акты доброты могут говорить громче слов. Токсичные. Однако для токсичных семей, даже если вы любите друг друга, вы можете не знать, как это показать или даже чувствовать себя комфортно. Члены семьи могут игнорировать важные аспекты семейной жизни или воспринимать членов своей семьи как должные. Поскольку это может быть редкостью для вас редкость получить объятия или поцелуй от членов вашей семьи, вы можете искать эту любовь за пределами вашего дома. К какой категории вы отнесли бы свою семью? Чувствуете ли вы, что вы, возможно, не идеальны, но вы все равно в порядке?